У нас сегодня интересная тема – «Здоровье будущих родителей». Нет. У меня как раз просто стартует курс для тех, кто не может зачать, поэтому тема очень актуальна. Вы правы. Дело в том, что здоровье будущих родителей определяет очень многое. Даже какая душа придет, какая душа, какого, какого уровня придет душа. Так что это очень важный вопрос. Я хочу вам позадавать вопросы. Во-первых, меня уже спросили, пока вы подключались в эфире, что же это такое материнская любовь. Во-вторых, мне интересно ваше мнение. Это частый вопрос, который мне задают. У меня есть для него ответ. Но мне интересно, что вы можете сказать моим подписчикам, почему иногда приходят дети в семьи, в которых их не ждали, или в семьи, которые не любят жизнь, да, злоупотребляют алкоголем или что-то такое, что явно мешает ребенку адекватно развиваться. Но в эти семьи приходят дети. И иногда есть семьи, в которых все хорошо, ну так, на поверхности, по крайней мере, да, и они очень долго ждут своих детей. Вот мне именно ваш ответ хотелось бы услышать, потому что сегодня девочки собрались, я думаю, те, кто вот как раз в ожидании своей беременности. Дело в том, что это очень объемный вопрос, многоплановый, и чтобы на него ответить полноценно и на все, нужно понимать вообще всю глубину взаимоотношений человека с миром. Я имею в виду, надо учитывать вообще-то, что есть душа, что она, в общем-то, и выбирает, куда прийти, как прийти, и что происходит при этом. Есть механизм, надо знать. То есть я считаю, что, чтобы грамотно привести ребенка в эту жизнь, нужно вообще-то быть профессионалом очень большой, большой части вопросов. Самая большая беда — это не профессионализм, даже невежество, вот в самых элементарных вопросах, тем более вот в таких. Почему приходят... Душа в такую семью, почему такая пришла душа, почему приходят инвалиды, ну и так далее, и так далее. Я этим вопросом очень много лет занимался и сам привел, вы знаете, уже семь детей, поэтому разбираюсь в этом вопросе. И с последней дочерью, например, которой сейчас 6 лет, я прошел вообще, можно сказать, университет, университет по рождению ребенка. Так вот, почему? Почему приходит, например, ребенок в семью, где его не ждали, как вот первый вопрос. Дело в том, что надо учитывать, что существуют задачи, с которыми идет душа. Каждая душа приходит с определенным набором задач. И вот в, одном, в одной из задач может оказаться та, которая приводит ее именно в ту семью, в которую не ждали. И она должна это прожить, пережить, через себя пропустить и выйти с замечательной гармоничной личностью. Не обидеться на родителей и так далее. То есть это определенные задачи. И все есть задачи, с которыми приходит душа на землю. И в каждой задаче можно разобраться. Вот каждый вопрос вот заданный, почему такой, почему такой, почему в пьющую семью. Вы знаете, у меня был такой случай, очень интересный. Мальчишка, будучи мальчиком, где-то лет семи он испытывал от родителей такие унижения. Его выгоняли на улицу, пьющая семья и так далее. Он мотался по соседям, потом его учителя подобрали его, он у них ночевал. Ну, вот, вот таким образом жил. И он с такой обидой жил на родителей. У него по жизни все кувырком шло, потому что он вышел с глубокой обидой на родителей. А когда мы разобрались, что он-то шел с определенными задачами, которые он не осознавал, пока не дорос вот, в своем сознании, пока духовно не вырос, пока психологически не вырос, пока не разобрался во всем. Как только разобрался, выстроил отношения с родителями, убрал все претензии к ним, потому что он понял, почему он пришел в эту семью. И все, у него все пошло в гору, как говорится. Так что, друзья, это задача определенные задачи. Ребенок инвалид, задача. Ребенок попал в не в ту семью, как кажется, это задача которые нужно решать. Мы приходим в эту жизнь, чтобы развиваться, становиться более глубокими, объемными, осваивать новые какие-то аспекты своей личности, раскрывать их. Вот, как говорится, душа приходит за набором опыта. Вот в данном случае нужен такой опыт. Почему и как это во всем можно разобраться? Мне кажется, из этого ответа вытекает ответ на вопрос, что такое материнская любовь. Наверное, это просто... Я бы сказала, что единственная дача, чего должна мама, это дать жизнь. А дальше у ребенка есть свой путь, который он э, проходит здесь на земле и решает свои уже непосредственно задачи. И поэтому нет смысла говорить, что какая-то мама лучше, какая-то хуже. Есть мама именно вот этого данного ребенка. Это, собственно, то, что я обычно и отвечаю да, женщинам. Я хотела с, с вами <с поделиться, Анатолий. Каждый раз, когда я договариваюсь с вами об эфирах, подписчики не знают, но я скажу, что всегда об эфирах договариваемся заранее, у меня перед самым эфиром с вами что-то происходит. В прошлый раз у меня заболели родители коронавирусом, и я очень переживала, потому что маму госпитализировали, я в эфире это озвучивала. В этот раз почему-то резко заболела я. И, и я думаю, да что ж такое, Анатолий запускает какие-то процессы во мне, каждый раз, когда я готовлюсь с эфиром к нему. Ну, в общем, прошу прощения, что я просто немного… Да, да я, я чувствую это. Лиза, вы знаете, ведь для чего мы встречаемся? Вообще все люди зачем встречаются друг с другом? Опять же, для решения определенных задач, для набора опыта. И эти задачи зачастую мы не осознаем а нужно бы осознавать мы встречать вот мы с вами лично встречаемся для того чтобы помочь друг другу перейти в какое-то новое качество я беру ваш опыт ваши энергии ваше осознание, ваше мировоззрение включая в свой процесс в свою жизнь и таким образом я становлюсь богаче богаче на объем вашего понимания мира вашего опыта ваших знаний. то есть вот так вот мы вошли в контакт даже на расстоянии неважно мы с вами уже обмениваемся всеми, всем тем богатством, которое имеем. А вы, в свою очередь, берете мое. И вот там, где у нас есть какие-то э, ну, какие островки э, не, не, или несогласия, или не нераскрытого еще, или белое пятно, допустим, в моей картине жизни, то у меня что-то может произойти. Если у вас, то вы таким образом что-то прорабатываете. Вот в прошлый раз же, помните, мы говорили ему на курсе генетическом здоровье, о Тимусе, помните, да? да. А, вот, а это как раз же защитные функции организма. То есть вам ну как бы мир подсказал, что можно использовать, есть инструменты, которые позволяют резко увеличить э, активность иммунной системы. Кстати, если вы захотите, я готов вам сделать подарок, а этот иммунокурс пройдете, вообще будет супер. Мне надо, и, и к слову, опять же, да, вот так пространство закручивается перед эфиром с вами, я была на обучении, где мне опять напомнили про Тимус, про прокачку энергии через Тимус, и я думаю, ну не, ну. Это -матрица. Лиза, если вы э, дайте добро, мы вам э, включим в этот процесс, и у нас завтра начинается как раз э, новый курс, и вы пройдете его. Ведь смотрите, что произойдет. Мало того, что вы будете здоровы, будут здоровы ваши дети и родители, то есть вы очищаете таким образом весь род, но не это главное. Вы, общаясь со своими вот слушателями, зрителями, вы им будете помогать запускать Тимус даже на расстоянии. Я вот сейчас это делаю. Вот сейчас я прям ощущаю, как идет процесс общения моего Тимуса с вашим Тимусом. Он говорит, просыпайся, друг, давай. Я его чувствую. Это здорово. Это как я люблю протягивать в эфирах руки, когда девочки просят Лиза протяните руку, я хочу забеременеть. И я тяну им руки, и говорю, пожалуйста. Как может? Супер. Все правильно. Это реально. Это работает, друзья. Сейчас вообще время энергии. Сейчас вообще время такое, когда э, все решается в большей степени именно на уровне энергии. Сейчас даже в спортзале особо не надо качать железо прочее. Можно энергетически строить свое тело. Энергетически. Я вот сейчас разработал курс 90 шагов к здоровью. Он весь построен на энергиях. 90 шагов, 90 дней я по утрам каждому даю такое напутствие какое-то короткое, 5-10 минут. Классно, все на энергиях. Удивительнейшие результаты. Так что сейчас все на энергиях. Поэтому протянутую рука Лизы. Четко работает без сомнения, я не сомневаюсь. Сейчас вообще другое время, все происходит очень быстро. Если раньше мы что-то делали, результат могли увидеть потом, там каких-то даже негативных своих поступках, сейчас все возвращается очень быстро. Сейчас более, я бы сказала даже да такое осознанное время, да. Yeah. Когда, когда уже некогда быть типа Аля, я не в курсе я не знаю что происходит я могу поделиться опять же с вами в эфире недавним случаем совершенно просто для меня он показал настолько ярко, что нельзя быть недуховным сейчас в наше время и нельзя опускаться да, до состояний которые раньше может быть нам все казались нормальные. Я недавно была в салоне мобильной связи, и ко мне э, сзади меня в очередь подошел мужчина и говорит: я купил новый телефон, открыла на нем полоски. А я про себя думаю: ну врет же, полоски не могут быть просто так. Это только когда роняешь телефон. Ну, я так про себя подумала и вышла, прихожу домой, а у моего ребенка на пустом месте, не роняя ничего, появляются вот такие полоски на экране. Я говорю, здравствуй. Вот надо все время задумываться над тем, как мы поступаем, какие мы посылаем людям от себя эмоции, какие мысли, что мы думаем о людях, как мы себя позиционируем здесь и думаем ли мы о последствиях которые могут быть за наши поступки и все возвращается очень быстро вот вы правильно сказали сейчас время таких энергий только ты послал какую-то энергию негативную она очень быстро к тебе вернется моментально сейчас ответы будут идут моментально и вот в вопросах с детьми надо быть очень тонкими приглашать детей надо очень тонко не на силу не ни... Э, не спи, не просыпайся, не день не проводи с мыслями а ребенок, ребенок, как же, когда нам там что, как, почему не получается. Если вы будете так буравить пространство миром, будут серьезные проблемы. Можете притянуть ребенка такими мыслями, но с ним будут серьезные проблемы. Поэтому нужно легко думать, легко мечтать, не насиловать мир. И если это ваше, то оно к вам обязательно придет, но в радостном, легком процессе они а в насилии я Вы знаю знаете, одну, пару, одну пару которая знаете настолько все они о ребенке думали что они за, на, э, э, наметили э, день зачатия там наметили когда он должен родиться в какой день и час представляете запла, запрограммировали и он не рождается в этот час и они делают всякие селюсечения то есть до такого дошло но это же вообще предел да, и я вам так скажу, бывают ситуации, я сама лично сталкивалась, поскольку я помогаю, ну, благотворительностью занимаюсь реабилитационному центру, откуда мой сын приемный, то я там слышала историю про то, как в этот центр попали детки с ДЦП, и оказывается, это была суррогатная мама, у которой родились трое детей, и с инвалидностью, и родители от них отказались. То есть они так хотели этих детей, Бог им дал сразу три да, ну да, дети, кстати, ходят, то есть не то, чтобы там серьезное ДЦП, но они не приняли вот этот выбор, да, ребенка прийти вот с таким здоровьем. И это ужасная история, потому что суррогатная мама, которая и так пошла на это, как бы, да, ради денег, я думаю, всем понятно, оказалась в итоге с тремя детьми, так еще с инвалидностью. Как, как вообще? И я на это когда смотрю, я думаю. Ну, нельзя так. Я еще, знаете, когда только начинала свою работу вот с женщинами, у которых есть вопросы по зачатию. Я когда с ними сталкивалась по первости, по первому времени, сейчас я уже понимаю, почему так происходит. А по первости меня удивляло, и мне прям уж хотелось ругаться знаете, на них. Они говорили: мы планируем вот в этом году. Я думаю, как можно запланировать ребенка? Ты же даже не знаешь, какой он придет, как можно? Видимо, я, опираясь, опять же, на своих детей, которые у меня уже на тот момент были, понимала, как можно вот это запланировать. И, кстати, вы мне в прошлом эфире сказали, когда я открою секрет общения со старшим сыном, это будет мой новый уровень. И у нас с ним случилась тоже очень интересная история в жизни, причем настолько, что даже на уровне тела психосоматика нам ответила разрешением конфликта. То есть этот конфликт тянулся с детства, я нашла эту точку, где он образовался, я поняла, почему такие были у нас отношения, и мы этот конфликт с ним разрешили. И опять же, я сегодня очень искренне, пусть так и будет, вы на меня так влияете. И представляете, после разрешения этого конфликта у моего сына воспалился пупок, а у меня начали сыпаться волосы, как после родов. И Света. я думаю, ну вообще вот как, как вот Света. это все вот, и, и люди в это не верят. Они думают, нет, достаточно просто в пробирке сделать ребенка и будет мне ребенок. Нет, так не работает. Даже если он будет, он будет таким, чтобы тебя чему-то научить, да. чтобы что-то тебе показать. Да, он обязательно принесет весь спектр вопросов, которые ты не решила вот подготавливаясь к родам. Весь спектр вопросов обязательно. То есть это мир. Как, я как говорю, Бог не Микитка, Он все видит. <с> так что да. не, увернешь, не увернешься. Люди не хотят верить, что есть что-то больше, чем они, что э, действительно есть Бог, э, и от тебя не зависит, управляешь ты жизнью или не управляешь ты жизнью, да? решаешь ты здесь, будет ли жить новый человек. Э, не хотят верить во что-то больше, хотят упростить эту систему до того, что всем управляю, все контролирую я. Увы, если бы это было так, я бы вам сейчас дала секретик, от которого вы все будете рожать легко и просто, без всяких осложнений. Вот мы, у нас тема действительно здоровья, родителей. Здоровье же надо понимать не только физическое, а в большой степени психическое и энергетическое здоровье должно быть. И поэтому весь спектр вопросов здоровья должен быть рассмотрен. Я это называю, должно быть выстроено мировоззрение здоровья. Мировоззрение, где весь спектр вопросов должен быть выстроен вот до зачатия даже ребенка. До зачатия, и тогда действительно вы получите замечательный результат. Именно до зачатия нужно выстраивать все эти вопросы полноценного здоровья. А туда и входят и отношения с родителями, с одной стороны, с другой стороны, с родственниками. Это, ну, конечно, собственные отношения друг к другу, это без сомнения. Но и физика. Физику тоже надо готовить. Вы знаете, вы сказали отношения с родственниками, с одной, с другой стороны. И у меня бывают случаи, когда женщины говорят мне, ненавижу свою свекровь, просто такой, такой плохой человек. Я говорю, подождите, вы хотите продолжить ее в ребенке?" вашего мужа, как того человека, которого вы ненавидите, вы хотите продолжать в новой жизни. Да? И люди даже не задумываются, что когда они сходятся с мужчиной, они принимают и его род тоже, и то, что стоит за ним. И и продолжают этот его род, но при этом умудряются отделить как-то мужа отсюда и говорит ненавижу свою свою кровь ненавижу". <связываю> и хотят ребенка. Нет, так тоже не будет. <связываю> вы знаете, вы затронули очень важный вопрос. Действительно, здесь не просто безграмотность, это невежество, которое порождает очень много проблем. Ведь ребенок рождаясь, он несет энергии от отца и от матери. И если вы отрицаете род мужа, родителей мужа, родственников мужа, то вы таким образом как бы укорачиваете ногу у ребенка, ногу со стороны отца. Он как бы энергетически э, имеет более короткую ногу э, со стороны отца. И он по жизни идет хромой, идет, он становится инвалидом. И это реально может родиться ребенок инвалид, потому что вы нарушили гармонию. Обязательно перед зачатием, во время беременности нужно выстроить отношения с одним и с другим родом. Обязательно это гарантирует вам здорового ребенка. Да, это, это, это точно так. И э, вот тут даже момент такой, да, мы в прошлый раз затрагивали с вами тему разводов. И в этот раз, да, мне сейчас пришло в голову тема развода, когда вы сказали, что ребенок без одной ноги. И вот здесь даже э, после развода ребенок может остаться целостным, а если ты не принимаешь связь с этим мужчиной, обижаешься и прочее, то после развода могут быть какие-то да, у ребенка проблемы, которые э, идут оттуда, что ты не принимаешь того факта, что был с этим мужчиной, как многие женщины там. Э, Прям при детях не стесняются высказываться о том, что вот как плохо он с нами поступил, а пусть ребенок видит, а это честно по отношению к ребенку. А в этом есть просто непринятие того, что этот мужчина был с тобой в тот момент, тогда, когда появился ребенок, и этого достаточно, чтобы эта жизнь пришла сюда и продолжала здесь свою эволюцию. Мы все время ищем какие-то такие вещи, которые правильные, а которые неправильные. Забываем о том, что важно быть за жизнь, за эволюцию, за развитие. И как приходит жизнь, в какой момент. Это тоже во многом зависит и от нас, и от того, насколько мы принимаем человека, с которым эта жизнь к нам у нас появляется. Вы правы, Лиза. Мы с вами вот как два мастера разговариваем о вещах. Вообще-то для нас элементарно. Но на самом деле для многих эти элементарные вещи неизвестны, и они становятся камнем пресновения. Поэтому, друзья, пожалуйста, вот слушайте, впитывайте и делитесь всем тем, что вы слышите. Помогайте другим осознать вот эти простые элементарные вещи. Вот, Лиза, вы сказали правильно, развелись. Нужно обязательно относиться очень хорошо к э, своему бывшему супругу. Обязательно. Ведь это ты иначе, я говорю, укорачиваешь ногу своему сыну. То есть он по жизни пойдет хромой, он по жизни у него будут проблемы. Это элементарные вещи. Можно, можно развестись и быть в хороших отношениях, и у ребенка все по жизни будет классно. А можно не разводиться, но иметь такие отношения, так относиться. к что ребенок при, как говорится, живущих совместно родителях, будет иметь большие проблемы в жизни. Все в отношениях, все на уровне мысли, все на уровне энергии, все на уровне отношений. Вот здесь вот нужно искать основные причины проблем и устранять здесь же. Давайте вопросы в студии. Свекровь постоянно вмешивается в нашу жизнь. Как же здесь быть? Это вот как раз о здоровье родителей. То есть вы уже создали семью и, наверное, уже родили детей или собираетесь родить детей, а отношения со свекровью вы не выстроили. То есть это вопрос очень серьезный. Когда свекровь постоянно вмешивается в жизнь семьи, это говорит о том, что мужчина еще не, не созрел настолько, чтобы не настолько зрелый, чтобы с матерью выстроить четкие отношения и допускать ее в, свою, в жизнь, в своей новой семьи. Я помню случай, когда ко мне пришла женщина, свекровь, и... а не свекровь, а теща, пришла. теща пришла ко мне и жалуется на своего зятя. Что, что это за такое? Как он мог такое сделать? Что мне с ним делать? Оказывается, она купила квартиру им а, дочери на свадьбу. И эту квартиру купила над своей квартирой, этажом выше. У нее, конечно, ключи от этой квартиры, все, и вот свадьба, все, второй день, а свадьба прошла, она по привычке поднимается на этаж выше, раз, не открывается. Смотрит. Вроде бы Спустилась вниз, поднялась. Нет, эта квартира. Почему не открывается? Стучит. Зять выходит, встает в дверях. Тёща, что нужно? Как что нужно? А я пришла. У нас своя семья, тёща. Все, забудьте сюда дорогу. И захлопывает дверь. Представляете? Классно мужчина поступил. Классно. А -а -а. Я поможет... представляю, как она его ненавидела. А -а -а -а. Она, наверное, за этим пришла в терапию. да? ненавижу своего зятя. Да, то есть вот и, и дочери зачастую э, выстраивают такие отношения с матерью, что потом э, они сильно вмешиваются. То есть это очень тонкий вопрос, его нужно выстраивать заранее, потому что взять действительно поступил-то правильно, но дальше будут проблемы, потому что мать будет всячески доставать. Э, нужно выстраивать отношения, прежде чем и смотреть. Что за женщину ты берешь, или что за мужчину ты берешь, с какими связями у него, какие связи у него с родителями. Это очень важный вопрос. Любить-то мы должны всех. Но жить надо с теми, с кем смотришь в одну сторону, идешь в одну сторону, и идешь с одной скоростью. Вот здесь вот должно быть очень четкое понимание. Нужно мудро подходить к созданию семьи. Да, и вы пока говорили, я хотела что-то добавить, у меня мысль убежала. Я сказала еще то, что я люблю говорить на своих курсах и народы, народах и по зачатию, что прежде всего надо осознать, что взрослый теперь это ты, если ты становишься родителем, потому что многие остаются еще детьми для своих родителей, и вот здесь вот такие проблемы могут присутствовать, как мама пришла в квартиру, там еще что-то. Они все еще дети для своих родителей и уже пробуют стать сами родителями. Но пока ты не понял, что взрослый теперь ты и решаешь теперь ты, то тоже может не получаться или могут быть какие-то проблемы со здоровьем. Как мне иногда говорят, разве можно в родах? Не лечь на спину. Врачи же говорят, надо лечь на спину. Я говорю, подождите, вы взрослый человек. Вы выбираете, куда, куда вам лечь. Я? А я могу? Да. Я говорю, мама, теперь ты. Вот как мы в детстве все да, говорим. Да вот вырасту я вот так делать не буду. Вот выросли. Все. Уже можно не делать, уже можно не подчиняться, уже можно выбирать. Естественно, вот отсюда тоже растет много проблем. И непринятие родителей, и то, что родители вмешиваются в семью, потому что они видят, что дети еще не выросли. Им нужна помощь. А не берут ответственность на себя. И родители пользуются этим. Чуть упустил, не взял на себя ответственность. Родители здесь, как здесь, как говорится, плацдар уже заняли. Чуть от чего-то, где-то не взял ответственность. Родители здесь. И в результате человек обложен получается. И он уже маленький. Он остается маленьким уже, несмотря на то, что создал семью. Везде надо брать ответственность на себя. На себя нас за свою жизнь полностью и это тогда постепенно приучает и родителей тебя уважать ценить и все встает на место пока си не взял ответственность за свою жизнь на себя пока не э, это не принял полностью на во всех аспектах а то как, как что мама а вы подскажи что это делать э, как это делать а что э, в этом случае делать и так далее то естественно она будет уже думать только о том, как помочь своей дочери. То есть нужно да. все решать самой, обязательно, а тем более мужчине. Да, это точно. И у нас тут вопрос вот интересный: можно его озвучить. А если бывший муж алкоголик или наркоман, то как к нему относиться хорошо? Эм, ну, да, э, давайте вы у меня сегодня гость и я вам дам сейчас ответить потому что я бы сказала что что мешает э, любить человека, который подарил жизнь ребенку это да. его выбор быть наркоманом алкоголиком, и алкоголиком он убивает себя таким образом это вопрос вот, принятия э, мужчин принятия в полном объеме со всеми его э, достоинствами и недостатками ведь вы действительно, ведь вы же, вы же добровольно вышли замуж, родили ребенка от него. Это все, это было не просто же на трамвайной остановке. Вы же все думали и чувствовали и имели какие-то чувства, и поэтому за этот подарок, который вы получили, за ребенка, конечно, надо быть благодарным. Мало того, ведь поймите, если вы не если вы негативно относитесь к отцу ребенка, у ребенка обязательно будут проблемы. Потому что все плохое в адрес мужа, в адрес отца ребенка обязательно вернется к ребенку. Вы в него вроде посылаете, в отца ребенка негатив, но он до него не доходит. Он отражается, он приходит к ребенку, и у ребенка возникает какая-то проблема. То ударился то сломал там что-то то, то э, тугодумие у него возникает потому что мама постоянно плохо думает об отце и это потихонечку забивает сына или забивает дочь понимаете это все реально это все мы вот об энергии говорили все это реально работает каждый посыл плохой посыл в адрес отца ребенка бьет не по отцу ребенка а бьет по детям Простая истина, ее надо знать. Это аксиома. Это знаете, как мы с вами проговорили уже, что люди не хотят верить в Высшее, да, в Бога, в Высшую силу. Они также не всегда хотят верить в продолжение рода. Да, что род, что дети приходят сюда, и они уже берут какую-то часть из рода, из того, что было там, и здесь тоже их задачи, так или иначе, согласованы с тем, что уже было в роду, да, можно так сказать. И вот когда ты отправляешь свой негатив мужчине, который является частью рода твоего ребенка, кому этот негатив спускается, очевидно, ребенку, ребенок несет ответственность за наши тоже поступки. И э, люди об этом забывают. А еще бывает так, что женщина прорабатывает свой род. Но при, этом, но при этом своему ребенку посылает негатив через папу. Да, он такой да. секой, он плохой, а его родители вообще ужасные. То есть там да. несколько поколений ужасных людей продолжаются в твоем ребенке. Да? Тебе а как вопрос? от которых она имеет ребенка. <свят> да, представляете, и как тебе вообще от того, что твой ребенок вот это все продолжает? То есть не задумываются над этим, не задумываются совсем. А, обязательно надо принимать, любить и не искать своих историй в чужом, в чужом человеке. Когда я говорю, что этот человек плохой, я это говорю от себя. <свят> это не он плохой, он живет так, как он научен жить, так, как он научился со своим опытом, которым он приобрел. А когда я считаю его плохим, то это мой опыт говорит о том, что он делает что-то не так, и соответственно передавая это ребенку, ничего хорошего не получается, естественно только любовь. И вы знаете, вот здесь продолжение этой же темы: если жена вот о муже так отзывается, что вот он наркоман, там прочее и негативно все это, то опыт оказывается не прожитым, и этот опыт может прийти через ее ребенка. Она не прожила с мужем. Этот опыт ей может прийти через ребенка. Я не говорю, что обязательно, но вероятность очень большая. Проживи с мужем, то есть прими его, вот, правильно, прими его таким, как он есть. Расслабься, отпусти, потому что ты не смогла его на, настолько заполнить любовью, чтобы он стал, э, перестал быть наркоманом и прочим, потому что любовью лечится практически все. Вот. Не смогла этого сделать, но и расслабься, отпустила, разошлись, но не не э, негатив его не переводи в негатив это все то что то что осталось нерешено придет через твоего ребенка тебе это нужно сегодня сейчас опять про личное вы будете смеяться у меня оставался такой пунктик когда я вспоминала своего первого мужа, меня очень раздражало, я человек очень эмоциональный, я могу много говорить, я могу высказывать свои эмоции, чувства, что я, что я думаю, что я чувствую, а он вот этого всего не умел, и когда он был чем-то недоволен, он просто прищуривал глаза и вот так на меня смотрел. И я, я это ненавидела, и когда мы уже с ним разошлись, уже много времени прошло, единственное, что я вспоминала, что он прищуривал глаза, и вот так на меня, меня это жутко выводило из себя. И стоило подрасти моему первому сыну. И когда мы с ним что-то выясняли, он стал прищуривать глаза и просто на меня смотреть. Я думаю, да господи, я поняла, хватит. Окей, будет такое выражение своих эмоций. Не <связанная> надо да, этого делать. то есть, Ну вот так человек выражал свои эмоции. Он не умел это делать по-другому. Он считал, что так правильно. Вот такая у него была адаптация к конфликтным ситуациям. Все люди разные. Ну, увы. <связано> то есть очень бы хотелось, чтобы все были одинаковыми, но нет. <связано> все но разные. Вы, лег лег вы легко отделались, Да. прищура. <связано> <связано> <связано> <связано> нет, на самом деле у меня и не было так никаких особых обид. Я сама приняла решение и все это отпустила и поблагодарила за опыт но иногда вспоминала вот эти истории и они мне ответили ну в общем да это понятно, что бывает легко отделаешься но так у меня и обид-то особых не было потому что я осознанно подходила к каким-то своим решениям и опять же и замуж-то выходила я тоже осознанно я знала, за кого я выхожу замуж и знаю, к чему это приведет или не приведет и слава богу Жаль, жаль, конечно, что иногда бывает так, что ты выбираешь мужчину и не задумываешься о том, что может в итоге произойти. Но, на мой взгляд, у меня все в жизни... У меня шикарные дети от мужчин, с которыми я живу. И я очень благодарю Бога за это. Поэтому вы и мастер. Потому что вы сумели научиться принимать принимать все радостно и глубоко искренне это очень важно для иначе мастер не состоится если не научиться принимать вы сумели это сделать и вы получаете подарки за это у нас еще в теме здоровья родителей я бы затронул вопрос подготовки к зачатием самой физики физики то есть тело физического. Я, например, чтобы э, зачать ребенка, за год до этого я целый год занимался своей, своим физическим телом. Есть, вроде бы я и так э, уже почти 30 лет вегетарианец, там прочее. Но здесь я еще глубже прошел и э, подготовил тело таким образом. Я специально разработал э, такой тренинг, термотренинг в бане. Я не помню, говорил вам в прошлый раз или нет, это 21 день в парной по 8 часов. Я прокачал себя настолько, что это на клеточном уровне, в общем-то, даже очищение произошло. То есть я вытащил из себя все. Вытащил все настолько, ну, представляете, я к этому времени, вот к тем 63 годам, когда я решил заняться этим, я уже не пил лет 30 спиртного. И лет 30. Но тогда было когда-то, так вот до 30 лет. И вот вдруг, вот в, этот, в этом тренинге, в какой-то день, там на пятый или шестой день, из меня пошел такой дух, знаете, бомжовский, вот. Знаете, даже жена не могла со мной спать на кровати, то есть мне пришлось отдельно лечь, потому что из всего тела шел вот та алкогольный такой дух с такого, такого глубокого похмелья. Где хранилось, представляете, почти 30 лет я не пил, и это все. регенерация много раз прошла в теле, а эта информация хранилась. Так вот, я, и через несколько дней постепенно-постепенно все ушло. Я в результате, увидев такие результаты, не только у меня, там вообще очень интересные были результаты, я разработал даже термотренинг. И мы пару раз в год проводим термотренинг, где очищение происходит ну, просто изумительно, вот на такую глубину. Я просто к чему это рассказываю? Нужно очень серьезно подходить к зачатию ребенка. Очень серьезно подходить к беременности. Я думаю, Лиза, вы этому постоянно учите, но ну, я как мужчина еще э, хочу сказать, что это для мужчин. Мужчине очень важно подготовиться э, к рождению. Не, то обычно женщины готовятся, все, все для них, там и разные там, школы, и прочие практики, тренинги. Э, ну, есть и родительские, но женщин готовят физику, тело готовят женщин. Готовят тело мужчин, а тело мужчин тоже надо готовить. Обязательно, вот это вот учтите. Uh, да, и тело мужчины, но и тело женщины. За этим uh, у меня... Я тут недавно делала опросник в сторис на тему грудного скармливания. Была неделя поддержки грудного скармливания. И меня там спрашивают, а можно вино на грудном скармливании? Очень хочется, ну уж очень хочется. А я, значит, так, ну, улыбаюсь, я думаю, да, так можно все. Вопрос зачем? И вот тут меня... Вот когда мы даже готовимся, да, у меня на курсе есть задание отказаться в один день от сигарет, от алкоголя, от газировок, и женщины такие, ой, ай, а я думаю, подождите, вы хотите на всю жизнь, на минуточку, на всю свою оставшуюся жизнь стать мамой. Это отказ, не просто от алкоголя и курения, это... Это можно сказать, то есть я не хочу говорить, что женщина чего-то лишается, когда становится мамой, но это отказ отчасти от личного пространства, ну как минимум на первые три года. Потому что ты все время находишься в связке с малышом. И вот, э, вот сюда я не боюсь, да, вот где я лишаюсь своего личного пространства как минимум года на три, пока я его кормлю, пока он учится ходить, взаимодействовать с социумом. А вот здесь отказаться ну, от винишка, <смех> мне страшно. Так может быть, просто рано. <смех> то есть я просто тоже давно не пью алкоголь. И для меня это такая болезненная тема, потому что мой муж его пьет. <смех> ну, то есть у него э, вот сейчас э, год там он не пьет. И это такой непростой период, потому что у него есть эта зависимость. И вот э, для меня эта тема такая очень острая. Почему? В чем проблема, если ты собираешься стать мамой э, на всю жизнь этого ребенка, на да, всю жизнь ты будешь носить в сердце вот эту, да, там, тревогу о своем ребенке, любовь. И это тебе не страшно, а отказаться от бокала вина ты не можешь. Ну как? знаете, действительно вопрос очень серьезный. И все это из-за, мне кажется, из-за невежества неграмотности в самых простых жизненных вопросах. Если, ведь из-за этого невежества у нас получается так, что практически процентов 80 женщин входят в беременность и рожают, не будучи готовыми к этому, глубинно не готовыми к этому. И получается, получается вот то, что получается. Приходится, приходится потом ремонтировать их самих и детей, еще и всем хватает. Вот пример, снова возвращаясь к теме здоровья в полном смысле этого слова, здоровые отношения и так далее. Вы сказали про вскармливание грудью. Я вспомнил такой факт. Мы с женой столкнулись с тем, что дочь, родившись, из одной груди берет молоко, из другой нет. Может быть, бывало такое у вас в практике? Да, да. Вот. Оказалось. Оказалось. Что одна грудь, левая грудь, вот у жены в частности, я думаю, что это не только у нее, возможно, это у всех, левая грудь связана с ее мамой. Вот когда, а там были у нее нерешены какой-то вопрос у жены с мамой. Мы прорешали этот вопрос, прореш, осознали, прорешали, и ребенок спокойно стал брать молоко из двух людей. То есть, понимаете, вот какие тонкости. Или Ребенок не берет вообще молоко. Почему? Явно есть какие-то проблемы, и здесь их можно убрать. Это психосоматика. Это все решаемое. А они раз переключаются на искусственное скармливание и все. А он не берет. Так ты разберись, почему естественный процесс нарушен. Вот это все безграмотность. Это все. Я вам больше скажу. Вам сейчас еще скажут, что то, что вы говорите, вызывает чувство вины у тех женщин, которые кормили смесью. Я вот на это всегда отвечаю, почему вы решили, что человек, который знает, что говорит, не сталкивался с такими ситуациями и, и там вгоняет вас в чувство вины? Просто многие думают, что если мы с вами сейчас вот говорим о том, как важно кормить грудью, что это можно убрать через психосоматику, а сейчас женщины, которые кормят искусственную смесью своего ребенка, они думают, что мы это говорим, чтобы они почувствовали себя виноватыми. Я просто с этим постоянно сталкиваюсь. А я говорю, нет, есть опыт, который приобретается, и ты видишь, как это важно, и ты видишь, как это можно исправить, и ты его передаешь, И в следующий раз, когда вы с этим столкнетесь, вы уже будете знать, что с этим делать. Вы знаете, вот, вот эта позиция, встать позицию виноватой, меня загнали в вину, эта позиция на самом деле страуса, ухода от решения задачи. Ведь я никогда, никогда человека, не человека, вообще слово вина у меня нет в моем лексиконе. Вы просчете все 40 моих книг, не найдете ни разу ни одного слова виноватый. Нет такого. Я никогда. Но ответственность есть. Вина это как пришпилили, вот, знаете, как булавкой, и все, печать поставили. А ответственность, да, ответственность, но ответственность имеет решение. Так вот, я говорю такие вещи, зная, что это все можно убрать. И искусственное вскармливание, и вот тоже можно привести в такое состояние, так это все выстроить, что он никак отрицательно не скажется на ребенке. А можно выстроить так жизнь, что и грудное вскармливание, а у ребенка проблем То есть здесь зависит. Да. Это... Это зависит от вашего состояния, от вашего мировоззрения, от вашей энергетики, от вашего психологического, духовного здоровья. Да, однозначно. Но люди недооценивают а, вот тот факт, насколько сильно влияют на все. И наши взаимоотношения, и наши эмоции, и наши чувства, и то, как мы общаемся друг с другом. Да, сколько, может быть, каких-то простых вещей, сказанных людьми, которые на самом деле э, обесценивают человека, да? а, а, а другой просто на автомате произносит эти фразы и не хочет ничего плохого, еще и говорит, что я тебе желаю хорошего. И вот здесь, конечно, важно развиваться, образовываться, понимать, э, что такое там, экологичность в жизни, что она не только выкини мусор туда, куда надо, она и про чувства, и про эмоции, и про то, как мы друг с другом разговариваем, и про то, как мы воспринимаем этот мир, и благодарим всех, кто... Приходит к нам. То есть даже люди, которые вокруг, они не оказываются здесь просто так. А, как я э, недавно у меня было такое состояние, я говорю, да, как я познакомилась с этой психологией, я говорю, одни проблемы. А мне подруга говорит: так нет же, говорит, теперь же мы хотя бы знаем, зачем нам все это. Да? Они, они, просто, они просто как раньше. Ой, там проблема навалилась. Да? Теперь же ты понимаешь, зачем к тебе это пришло. Да, есть выражение, э, много э, мудрости, много печали. Но на, да. самом деле, э, э, на самом деле не так. Много знаний, много печали. Да, а мудрость, наоборот, она позволяет решать вопросы, она знает ответы. мудрость знает, а умная не всегда. Умная не всегда знает это. Это я всегда говорю. Ой, там многие много что прошли, там изучили, прочитали и так далее, и так далее. Я говорю. Есть восточная мудрость. Какому ослу легче идти в гору? С книгами или без книг? То есть, если просто набрал знания, то это просто ты несешь их в гору, и тебе тяжело. Но если ты применяешь их, вот это уже мудрость. Применять знания. И поэтому, уважаемые, вот вы нас слушаете, у кого есть какие-то, возникают какие-то вопросы, несогласия, Пожалуйста, изучите этот вопрос, погрузитесь. Ответы сейчас найдете на любой вопрос. Сейчас мир богат, все двери открыты. Изучите эти вопросы, и вы получите удивительный результат. Я специально создал Академию для того, чтобы обучать вот всем этим вопросам. Мы готовы, мы вот мастера, мы готовы вам помогать. Только откройте уши, откройте сердце, не обижайтесь, не становитесь в поду. Позу обвиняемых. Никто вас не обвиняет. Вам предлагают помощь. Поэтому примите ее, примите и реализуйте. Вас благодарят. Здесь я читаю просто комментарии параллельно. Вас благодарят за книги. И такой вот у нас тут есть комментарий. Сейчас молодежь рассуждает, родили, обеспечивайте нас и квартиры, и машины. И вот мне интересно, какая молодежь так рассуждает. Может быть, мои дети просто еще не молодежь, а подростки, но, но я от них не слышала ничего подобного. Наоборот, я им говорю, спокойно, берите, просите. А они мне говорят: хочу сам, я уже сам хочу. Это зависит это от воспитания. Если вы с детства воспитываете потребителей, то это вам дорого обойдется. Дорого обойдется. Они всю жизнь будут потреблять, даже будучи взрослыми они все равно будут вас потреблять в том или ином виде. В виде бабушки там вместо сиделки, ну и чем угодно они будут вас потреблять. А если вы из них воспитываете мужчин и женщин, то они будут отдавать. Вот тогда вы будете, получите действительно удивительное богатство, когда вы научите детей быть не потребителями, а дарителями. А этому нужно учи, учить. это учить нужно с детства, с самого малого детства. Ребенка, например, мальчика, нужно учить с самого раннего детства трудиться, ну и так далее. То есть много чего нужно вкладывать. Раз вы привели в жизнь, так вы выпустите в жизнь классную личность. Но я, кстати, хочу вам сказать, многие думают, что это зависит от каких-то физических навыков. Там навык, вот заставь ребенка трудиться, и тогда он вырастет трудягой. Вот заставь ребенка трудиться, он вырастет просто инфантильным, который ненавидит своих родителей, которые заставляли его трудиться. Я бы сказала, я бы это так озвучила. Забей на ребенка, и он трудиться. Я помню, как мы переехали в деревню и были какие-то свои дела, мы что-то в какой-то суете. А мой сын ходит за мной и говорит: Я хочу лавочку построить, дай мне гвозди, дай мне гвозди. И я в итоге разворачиваюсь, говорю: ты видишь, я занята, я без понятия, где гвозди. Если ты хочешь лавочку, пожалуйста, найди гвозди. Он пошел, нашел какие-то ржавые гвозди во дворе, сколотил лавочку, покрасил, до сих пор стоит. Она до сих пор стоит у нас в котельной, и когда муж топит котёл, сидит на этой лавочке. Вы <смех> <Знаете>, как хотел. <смех> То есть просто тут, тут дело не в том, чтобы заставить, а дело в том, чтобы было желание себя проявить. И ведь никто же не сказал, ему лавочка кривая. Вот тут скорее вот это вот безделье, нежелание проявлять себя героем, оно идет от нашей критики, от нашего обесценивания. Мы своим желанием сделать ребенка лучше обесцениваем то, что в нем уже есть. И вот здесь скорее про разрешить ребенку быть тем, что у него есть. Не делать его лучше, не заставлять его улучшаться, а вот именно разрешить быть тем, кто он есть. И он тогда сам будет делать то, что умеет. А главное, главное за него не делать. Это вообще отдельная история. Да. Да. Это, вот, это во всем. За него не делать. Хочешь, вот как этого, Ну, пожалуйста, сделай. И найди, сделай э, все в твоих руках. Вот позволять именно направлять энергию на самостоятельное решение вопроса это, конечно, супер воспитание. Здесь у вас получилось просто это естественно, мне когда было. Но ну, меня когда спрашивают, Лиза, как вы воспитываете детей? Я в ступор впадаю. Я говорю, знаете, мне некогда их воспитывать, извините, честное слово. То есть я просто такой, я, ну, видите, я такой человек, я вот, вот так вот всегда, мне что-то надо, там надо, здесь надо, я ничего не успеваю. Я вчера ехала домой а, по трассе, я ехала 10 часов за рулем. И я думаю, я сейчас приеду домой. Я лягу вот так плашмя, включу музыку, и я просто буду отдыхать и ничего не делать. Я приезжаю домой, открываю телефон, а там вот моих сотрудников просто вот такая вот стопка сообщений. И я до двух часов ночи работала и думаю, Лиза, кого ты обманываешь, что ты сядешь и будешь отдыхать. И я говорю, мне некогда воспитывать детей, извините. Я их очень люблю, я их очень поддерживаю, я им все разрешаю, но воспитывать мне их некогда, мне бы себя еще успеть вы знаете вот это вот вроде бы естественный процесс а на самом деле он самый лучший что вы рассказали когда дети детям разрешается все максимально все ну кроме опасных вещей которые но ну, на каком-то раннем возрасте нужно сильно поставить ряд условий которые он должен знать а все остальное должно быть в его руках он должен с детства чувствовать ответственность и вот вот такое вот восприятие, такое отношение от родителей, что ты самостоятельная личность, решай вопросы, мне некогда, если занимаюсь своими делами. Да, это лучшее воспитание. Но в деле... этом есть и доверие. То есть я же потом не предъявляю ребенку, что он сделал неправильно, он же делал сам. То есть я ему да. доверилась. Он... <с> у меня просто один из сыновей вообще не ходил в школу, и он полностью на семейном образовании, и я вообще не касаюсь того, что он знает. И я периодически только вижу, как он сдает тесты. и говорю, а ты все это знаешь? Он говорит, да. Я говорю, вау. То есть все, мне этого достаточно. меня когда спрашивают, ну как это? Как вот вы контролируете? Я говорю, так я не контролирую. Я говорю, я, может быть, и с радостью, мне просто некогда этим заниматься. Все нормально, то есть все успевает. Тут хороший, кстати, вопрос. Давайте его озвучим, потому что осталось 9 минут. Меня бросила мама в 2 года. Действительно частая история. И вот ну, у меня тоже есть приемный ребенок, и я прекрасно понимаю, что его мама каким-то образом там, себя вела, что ее лишили прав. И вот как не скатываться в эту обиду? Вот я бы сказала: я сейчас тоже дам вам ответить, договорю, да я бы сказала, что это зависит от человека, который воспитывает потом этого ребенка. То есть, если он навязывает ему, что его бросила мама, и это плохой поступок то ребенок так и будет это ощущать и себя будет таким ощущать а если это нормально что мама может бросить неважно по какой причине то есть в этом нет ничего особенного и я часто озвучиваю со своим сыном он старший в нашей семье что ну ну вот так ну ну так получилось слушай да слава богу главное что жива здорово он там ее встретил недавно на улице просто, я говорю, да главное, так круто же, жива, здорова, все отлично, прекрасно, и слава Богу, и, и будешь, может, потом общаться, да, там, с, после совершеннолетия, а многие люди воспринимают по-другому, нельзя общаться с этой мамой, она его уже один раз бросила, нельзя, там, вот, вот отсюда и идет вот это ощущение, что я... «Ненужные, моя мама плохая. Вот, э, э, да, извините, <смех> теперь дам вам слово, потому что я вас пригласила и много говорю. Нет, нет э, Лиза, мне э, я же сказал, мы же обмениваемся, поэтому э, ваш опыт это э, будет теперь мой опыт. А, дело в том, что у меня тоже есть опыт, у меня есть приемная дочь и э, я ее принял в три года и э, с отцом там у нее. Э, были проблемы то есть у матери у ее матери с ее мужем были проблемы и они расстались но я дочери все время внушал что отец есть отец несмотря на то что он дом на то что вместе не живут но он, он тебя родил и относись к нему жизнь то есть я к ней очень ну вот именно такое отношение к отцу воспитал доброе отношение и знаете это вернулось ко мне добро 18 лет мы не, мы, я не мог ее удочерить потому что там он жил в другой стране и, в общем невозможно было а, и а, когда ей исполнилось 18 лет она приходит ну, паспорт она получила раньше а приходит 18 лет а, и показывает новый паспорт она сменила паспорт где взяла мою фамилию и мое отчество никому не говоря об этом вот она это сделала все, все. То есть, понимаете, именно так по-доброму нужно относиться к той матери, которая тебя родила, к тому отцу, который тебя родил. По-доброму обязательно. Они привели тебя в эту жизнь. Что было дальше, это вопрос второй. И вы зачастую не знаете, почему это произошло. Может быть, и скорее всего, именно если вы остались с ней, она вас привела в жизнь, но вы остались с ней, вы бы, возможно, не выросли в ту личность, в то состояние, которое вы сейчас имеете. Возможно, для этого мир и отдалил ее от вас, чтобы вы раскрылись и расцвели. Понимаете? То есть чаще всего по этой причине матери отказываются. Понимаете? То есть это не просто так. Это не случайного ничего нет. За всем, за каждым шагом есть своя причина. Даже, я говорю, марксист философии Такое есть э, э, понятие причи, причины. А, прич, э, а, точнее, по, понятие того, что это э, без причины ничего не бывает. Без причины действительно ничего, ничего не происходит. Это, э, случайность ⁇ это непознанная закономерность. Вот вспомни. Случайность ⁇ это непознанная закономерность. Познанная закономерность ⁇ нет случайности. Поэтому от того, что мать оставила, отец оставил, оставился без родителей, в этом есть какая-то закономерность, с которой нужно разобраться. Если пока ты не разобрался, не осуждай. Это очень важно. Тут, наверное, еще очень важно отметить, что тут играет роль самооценка того, кто воспитывает. Потому что многие люди думают, что если я скажу про кого-то плохо, то я буду лучше в глазах этого человека. Когда вы говорите про кого-то а, ну, да. плохо, да. осуждаете да. кого-то, вы не становитесь да. лучше, вы делаете прежде всего хуже себе и тем людям, с которыми вы общаетесь. И я вам в начале эфира рассказывала, как это работает. Я пришла да. домой, у меня на телефоне такие же полоски. Все, все, то есть это только вред вам, когда вы осуждаете или что-то не так. Осталось несколько минут, прошу вас небольшое напутствие моим подписчицам, женщинам в основном, мамочкам и будущим мамочкам. Милые женщины, сейчас удивительное время, которое позволяет каждой женщине быть на порядок более женственной, на порядок более счастливой. Сейчас есть все для этого. Пожалуйста образовывайтесь, развивайтесь, не стойте на месте, не стойте в тех стереотипах, которые вы там заложили, родители и прочие общества, развивайтесь все время, все время идите вот в этом направлении развития. Сейчас все для этого есть. Мы открыты, мы даем вам все. Берите, развивайтесь, становитесь счастливыми. Желаю вам постоянно растущего счастья. Класс! Меня даже здесь что-то застучало. Я вас благодарю искренне. Вы очень ценные специалисты, я очень рада, что вы, скажем так, уделили время и моему аккаунту тоже. Искренняя благодарность, тогда прощаемся, потому что осталось несколько минут, чтобы не прерваться в каком-то интересном разговоре. Отметила я аккаунт Анатолия Некрасова у себя в Stories. Кто не знает, как выглядит его аккаунт, переходите в сторис. Ну и, собственно, посещайте да. наши курсы. Еще хочется отметить, что многие говорят, вот вы такие хорошие. А, а курсы это платные. Абсолютно э, правильно, что они платные, потому что без оплаты вы сами не оцените то, что вам дадут на курсе. Это первое. Второе, на курсы люди не тратят, а вкладывают в себя. Я такое количество вкладываю своих ресурсов и денег в обучение, что я вижу, как в итоге это обучение мне дает, да, и что оно мне дает. Поэтому не надо бояться вкладывать в себя. Это основное, основная радость от современного общества, что у нас есть что и есть куда вложить. Потому что раньше мы бы сидели с вами, пололи морковку, носили бы ребенка на спине, и ничего бы больше у нас не было. А сейчас есть все, слава богу. Благодарю вот, вас, да. Благодарю. Благодарю вас Благодарю. тоже, прощаюсь, Благодарю. до свидания. До свидания.